450 без света супер. Нравится мне без света играть. Тут, тут, тут как-то непонятно. Будет вкатывать? Возможно. Ой-ой-ой, 700. Просто ляп. На характере. Просто неимоверно. Опасно. Короче, опасно. Её, может... тихо-тихо. Вот так. Супер. Вот, Ч в такое дерьмо? Он шьется просто во все щели, смотрите. А? По сраке, как его? А? Ляпнул. Ничего себе на ушке там скилловик, mm -hmm. -мо. Катит. Ну, только, только что такие виражи делал. Блин, одна арта... Ай, БР фуловый? А чё, он спит, походу? Так, я у него буду первый сейчас. Нет. Чёрт, кто? Пасмел! Уже возил. Цука! Свою шишку. На, цука. Не знаю, куда летит, это просто... Она, Она просто перед ним упала. я прям видел двое прям пам-пам перед ним а все нет я вышел что да, Батя мог забирать тоже он уже кливер на попке отвечаю а unserer это такое beschädigt. Поехал один, блин. На свою голову. Какой бред конченый просто. Мышоидная игра кончная Вот за что я не люблю эту игру, то что все играют в крысу. Удаляю, удаляют то все. Что такое? Спасибо, что помог снизу. И вообще охуительно. Покати. А, че, чем я тебе должен да не, помочь? Да не ничем, блять, у тебя пушки нету, ты блять камнями кидаешься, нахуй. Да это да. и броня трехметровая, а, да? Блядь, да? Да, да, да. Выставить, садать хэвику, блять, там. Ничего нечего. Да и под гриль тут гриль стоит или нет? Ничего, они тебя даже сейчас приедут драком поставят, не переживай. Ну, блять, я зато не с нулиной сольюсь, как ты. Ну, блять, когда на тебя вкатывают, блять, три танка, сука, а наши все из ты долбоебы, я не видел. Ну, для этого есть взвод, взвод. Собираешь таких, как ты троих, понимаешь, и идешь и играешь. Все. Ну. Да. Скилловых парня, чтобы наебали весь рандом. Ну. А ты к бедному леопарду без брони просто придолбался? То, что что-то тебе должен, блин. Я че говорю, что ты мне что-то должен просто прикрыть можно было? Нет, я получил на пол лица и умер бы. Да давай, удачи. Давай, давай. Гений. Просто гений. Сначала закрыл мне прострел. <смех> Затем просто упал и сдох. Какой-то план у него был, он его придерживался. Давай, Сушка, делай, показывай. Красоту хорош моя и сушка что что где где где где снаряд где где снаряд исчез где